Всем привет! Перед началом этого видео я бы хотела напомнить, что если вы еще не подписались, было бы классно подписаться и поставить комментарий, лайк этому видео и так далее, чтобы поддержать мой канал. Ну и для самых прям тех, кому не лень, то еще можно VPN включить, тогда включится монетизация. Но если нет, то нет. Всем спасибо за просмотр! Ура! Всем привет! Как-то опять неловко, потому что меня неделю не было, даже, можно сказать, две недели не было на канале. Не знаю, заметили вы или нет. Короче, что происходило, куда я пропала и что будет в этом видео. Но для начала не забудьте подписаться, если вы это еще не сделали, потому что 50% смотрят без подписки. Вот. И я просто уже хочу провести этот стрим на 2000, а нас... Сейчас 1800, где-то так. В общем, из последних новостей, ну, я быстренько пробегусь по новостям и скажу, почему меня не было и что мы сегодня будем делать. Значит, по новостям я получила опять инвойс. Сейчас у нас суббота, 1 апреля. Может быть, пошутить? Да, вообще, нет, не шутка. Я получила инвойс вчера. Что такое invoice? Вам дают э, вот эту вот фигню на оплату обучения, где написано, куда перечислить деньги, какие деньги и так далее и тому подобное. Значит, э, не так много времени прошло с того момента, как я уже платила, и я уже опять, конечно, на стрессе и всякое такое, и я думаю, что мне нужно как-то так поднапрячься и в следующий раз попытаться оплатить сразу полгода, чтобы так не страдать, короче, знаете. Ну, не то, чтобы страдать, просто я, короче, не успеваю вечно вот в этом, как это называется, Вечно нужно быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Оплатить мне нужно до 21 апреля, то есть у меня есть, по идее, 21 день. Ну, вроде как бы должно все получиться, не знаю, посмотрим, как будет. А, потом, вторая новость. В мае ко мне придет подружка, поэтому, наверное, будут всякие влоги, и она будет с нормальным телефоном, поэтому, наверное, я буду просить ее тоже что-то снимать. В мае, скорее всего, будут влоги. А, значит, что еще по информации? Куда я пропала? Капец! девчат, <смех> ребят и все остальные. <смех> я просто последние недели, вот этот вот мой последний влог, вы думаете, я перестала учиться? Я, наверное, сейчас где-то вставлю истории из э, соцсети одной, да? <смех> вот, поэтому можете, в принципе, посмотреть, <смех> почему. Объясню, почему. Uh, этот семестр мне нельзя завалить, но у меня экзамен будет в понедельник. Сейчас воскресенье, ой, сейчас суббота. Экзамен будет в понедельник. И в чем суть? Uh, если прошлый семестр я так училась типа потерпляла, мне, в принципе, было как бы... Ну, потому что по времени <клёх> мне нужно проучиться больше, короче, на курсах, чем я планирую. Хотя я уже, знаете, сомневаюсь с поступлением. <клёх> но это уже другое видео или, может быть, на стриме на 2000 подписчиков расскажу. <клёх> что вообще у меня за изменения, ну, не то чтобы какие-то глобальные изменения, просто, не знаю, короче, каждый раз 80 тысяч рублей, типа, каждые два месяца искать, такое себе приключение. Хотя, мой выбор, я, в принципе, не жалуюсь. Вот, но всем советую, желательно накопить как можно больше денег и потом ехать. Ладно, продолжаем. Значит, вот, и в этот раз мне нельзя завалить экзамен, из-за этого я много учусь. И, а я же еще работаю, поэтому я учусь в перерывах между работой. Я, короче, где-то ставлю историю, можете посмотреть. А, следующее, У меня часто спрашивают, а, как вообще я готовлюсь к экзаменам. Вот у меня есть, я сейчас покажу в отдельном, <coughs> ставлю отдельное видео, где я расскажу вообще мою систему подготовки, где расскажу, как я вообще в целом учусь и как я структурирую все и так далее. Значит, вчера буквально я отработала, я работу закончила в 8, и потом с 8, где-то с 8-30 до 2 часов ночи я училась. Хотя это было, знаете, это была не учеба, это была подготовка к учебе. Вот такая вот интересная, в принципе, жизнь. А, следующий, да, сегодня что, у нас сегодня суббота, и я со своей стадибади, бади, да, своей подружкой испанкой, мы договорились, мы сегодня пойдем в кафе, встречаемся мы в 12, сейчас 11.30, так, сейчас вот, 11.30, если что, у меня телефон переведен на корейский, поэтому там пием, ем и так далее, вот, с 12 до 10 вечера мы планируем учиться, я, короче, все это дело запишу, наверное. Ну, я думаю, что я запишу. Просто на это тоже нужно отвлекаться. Я вообще не понимаю, почему я такая медленная. Типа, знаете, я кучу времени. Вот мы вчера учились миллиард тысяч часов. В пятницу, ой, в четверг я закончила работу 8, и мы учились до 12. И типа, а я почему такая медленная, и не так много всего сделала. Короче, давайте я сначала покажу, как я все организовываю и что я собираюсь делать при подготовке. И потом уже посмотрим сам процесс. Ладно, всем спасибо, э, пишите, так, что-то я подсоветствую. Знаете, кстати, э, я, я уже начала вырезать эти моменты, где я подсокиваю так, такое TMI, типа too much information обо мне. У меня же были брекеты, и из-за этого у меня стоит ретейнер, и я потом, я только когда видео начала смотреть, я начала замечать это, это подсокивание, и это скорее всего происходит, потому что у меня ретейнер, мне так кажется. Короче, вот такая информация супер полезная, особенно в стадии боги Ладно, погнали, сейчас расскажу про то, как я готовлюсь. Многие спрашивали вообще, как происходит моя подготовка, как я структурирую информацию и так далее и тому подобное. Значит. Надеюсь, окно не будет слишком шуметь, потому что сейчас уже у нас супер весна. 1 апреля, а я уже хожу без куртки. Хотя я уже давно хожу без куртки. Так, в общем, вот. Значит, это мой первый учебник. Значит, как структура курса, да? <клёк> я уже рассказывала про это видео в отдельном. У нас есть, получается, 10 недель, да, мы учимся. 5 недель мы учимся по одному учебнику, потом следующие 5 по другому учебнику, то есть эй. Э, 5a и 5b, сейчас мы уже начали 5b, и в понедельник-вторник у нас экзамен, в понедельник у нас будет чтение, аудирование и письмо, во вторник говорение, так, в общем, вот, значит, на самом уроке я учусь вот так, что подразумевается, я всегда пишу в самом учебнике все, то есть я прям не стесняюсь в этом плане, я их не продаю, они остаются у меня, Поэтому я все выделяю маркерами, если мне нужно, я все подписываю в самом учебнике, потому что так у меня лучше запоминается. Понятно, если, например, вы находитесь не в Корее, а скорее всего меня смотрят те, кто сейчас находится не в Корее, то для вас очень сложно найти учебники, я сама это понимаю, я там какие-то учебники заказывала из Кореи за кучу денег, что-то я печатала, потом у меня появился iPad, но все равно. У нас вообще в целом в универе на iPad нельзя работать, вообще на планшетах нельзя работать, нам нужно покупать учебники. Связано это, скорее всего, с авторскими правами, во-первых, а во-вторых, ну, так действительно лучше запоминается, когда ты рукой пишешь. Да, то есть вот так вот выглядит сам учебник мой на данный момент, К этому учебнику идет рабочая тетрадь, рабочая тетрадь, так, это, сейчас я это отдельно расскажу. Значит, рабочая тетрадь, ну, как бы все то, что вы прошли на уроке, да. Собственно, здесь тоже вот я что-то проверяю, где-то я что-то не проверяла, Ну, в общем, по-разному. На этом уровне у нас рабочую тетрадь не проверяли. Вот, точнее, первый раз, когда я проходила пятый уровень, у нас вообще не проверяли ни разу, а тут проверяли каждую неделю. Я так удивилась. В общем, что это за бумажка, а, бумажка, да, бумажки? Ну, например, вот, вот это, да. А, значит, это слова к первой главе. Вот она идет, первая глава. То есть, сначала... Конечно, так все у меня разбросано. Надеюсь, вам понятно. В первой главе, в первой части, да, две, три даже. Ну, главное, есть типа раздел и есть, допустим, три главы в разделе. Вот. И вот это, вот это, это слова, которые находятся в конце. Вот так вот я покажу, надеюсь, видно. Вот эти вот все слова. То есть первая глава, будем это так называть, вот эти все слова. Перед началом главы я сначала выписываю все слова. Блин, господи, громко, наверное. Я выписываю все слова, потом, когда мы начинаем работать, как бы ты все равно, они для тебя уже более-менее знакомы, знакомы эти слова, и поэтому как бы ты выписываешь. Наверное, видео придется сколько, потому что слишком длинно, помогите. Следующее, значит, теперь, как я готовлюсь к экзамену. Помимо слов, у меня есть еще тетрадь с грамматикой. Тут у меня мои подружки, не буду их показывать, вот так перевесну. Фотографии моих подружек, чтобы не скучать сильно, прям. Значит, вот они у меня грамматики, которые мы проходили. Да, все вот выписаны. Здесь подписано у меня топик. Это те, которые могут встретиться, ну, которые, в общем, на СИГИ, да, это письмо. И которые, допустим, мне могут, в принципе, пригодиться для сдачи экзамена по корейскому. Кругляшком выделены те грамматики, которые я могу юзать. Ну, которые, например, у нас получается, чтобы дополнительные баллы получить не дополнительно, чтобы пройти нужно в чтении и в говорении использовать те минимум три грамматики, которые мы пришли, прошли на курсе. Поэтому я выделила те, которые более-менее запоминаются, которые одинаковые с теми, что я уже знаю. Да, либо логичные и поэтому я как бы буду с ними уже работать. Дальше у нас есть всякие звукоподражания, типа вот у нас прыскок, да, у них там там канджун конджун и так далее. А, дальше. Соктам. Соктам — это пословицы корейские, вот типа «дальше едешь, ближе будешь» или вот эти вот наши все, да. <coughs> вот, допустим, шкура выделки не стоит, да, у них пепуда пудапэ гуппи да», <coughs>, что значит, по сравнению с пупком, живот еще больше. Отлично, да. А, есть ханча, это всякие у них, например, там, сходство подобия, да. Теперь по поводу того, как я готовлюсь к экзамену. Да? Значит, у меня а, есть вот эти вот грамматики и так далее. Я просто выпишу три грамматики, которые... Ну, не три, наверное, шесть на говорение и э, 6 на письмо. И с ними поработаем. Дальше, что касается самого учебника. Значит, в учебнике я предполагаю, что э, части с чтением и аудированием они тоже будут на экзамен. То есть, по идее, на экзамене все то же, что вы проходили, просто в разброс. Первое, что мне нужно сделать, да, я вчера уже начала ночью, когда училась, но сегодня мне нужно это закончить, разобрать аудирование. То есть, в конце есть э, чтение, да, тут есть как бы на учебнике QR-код, по нему вы скачиваете аудиофайлы. Значит, вот. Первое, что я делаю, это я читаю, собственно, допустим, вот я выбрала первую главу, да, пройти. Я просто читаю, выделяю те слова, которые я. Либо не знаю, либо вот я их типа вот помню, интуитивно я понимаю, но я не уверена. Я их тоже выделяю все равно. Вот тут, например, кумкумада есть я такая. Но это вроде тщательный. Но вот это вот вроде, если есть, я всегда выделяю еще раз. Потом я э, слушаю вместе с аудио, то есть я слежу за аудио. И, в принципе, так я работаю с аудированием. Следующий этап, который мне тоже сегодня нужно будет сделать, это отработать чтение. Чтение, которое в учебнике. Да, там я не знаю, ну вот это, например, да что мне нужно будет сделать? Мне нужно будет, опять же, разобрать, прочитать, потом выделить то, что я не поняла, потом еще раз послушать. Здесь тоже к чтению есть аудио, вместе с аудио. И на этом аудио работа с э, чтением как бы в книге закончится. Но у нас есть еще рабочая тетрадь. И я предполагаю, вот у меня тут есть пометочки, что вот эти всякие текстики, они тоже встретятся на уроке. Здесь прикол. У нас есть пуксып, это типа дополнительный урок, когда мы еще раз, ну, как бы, Грубо говоря, проходим, ну, вспоминаем, да, что у нас было всякое такое. И мы там работали вот с этими всякими текстами, я написала сихум, да, что типа экзамен. И учительница такая, Алина, а это типа будет на экзамене? Откуда ты знаешь? Я такая, это я предполагаю, типа. И она такая, вот, Алина думает, что это будет на экзамене, поэтому обратите внимание, вдруг, вдруг и правда будете, потом типа спасибо скажете. Я такая, ну, я просто предполагаю. Ну, короче по логике вещей поскольку на экзамене всегда бывает только то что мы уже проходили я думаю что из рабочей тетради тексты тоже будут. поэтому я их тоже отметила мне нужно будет вот эти вот все тексты мне тоже их нужно будет все прочитать выделить то что я не понимаю Ну, короче разобрать потому что скорее всего ну там как миксуется иногда текст который был в чтении вы проходили как чтение он попадается в аудирование иногда текст который был в аудировании, он попадается в чтение в общем делается это для этого. Дел много, а суть в чем? Я почему-то очень медленная. Типа, я не знаю, почему я так долго это все делаю. То есть я реально вроде бы учусь, учусь, учусь, учусь, а ничего не сделала. То есть, грубо говоря, всю эту неделю, когда я училась в перерывах, да, э, почему-то я только, знаете, закончила с грамматическими конструкциями, я закончила с пословицами, э, я закончила с корейской. Ну, вот это китайская иероглифика в корейском языке. Ну, тут, конечно, понятно, нужно каждый, каждую ханчу найти, разобрать и так далее. Мне так проще, чтобы я хотя бы примерно понимала, откуда она берется. И начала разбирать аудирование. Но почему так медленно, я не знаю. А еще это не залог успеха, потому что обычно экзамены я пишу плохо. Но я стараюсь. Надеюсь, что все получится. Видео, наверное, будет очень длинным. Поэтому еще что-нибудь подпишу в кафе. Подзапишу. И в середине, да? Надеюсь, было интересно, полезно. Не забудьте подписаться. А это для тех, кто досмотрел до конца. Значит, я все равно успела на цветение вишни. Это прям пушка. Мне очень понравилось, очень красиво.